Добрый день, вы смотрите программу «Мужская культура». Меня зовут Носик Роман. Сегодня у меня в гостях Анна Калантерная. Психолог, тренер, коуч, создательница и руководительница курса, ой, не курса, студии Анны Калантерной. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Еще меня называют в последнее время стендап-психолог. Очень ко мне это подходит, это слово, поэтому кроме всех тех, регалий, которые вы перечислили, еще и стендап-психолог. Стендап-психолог — это значит, что вы всегда готовы дать какую-то психологическую рекомендацию? Стендап-психолог... или как? Да, я готова, безусловно, помочь человеку увидеть положительный выход из любой ситуации. Это далеко от позитивной психологии, но это очень сильно помогает человеку держаться за... Самые лучшие стороны своей жизни скажите пожалуйста в санкт-петербурге вы не очень частый гость я была в глубоком детстве санкт-петербурге хотя еще в ленинграде да? ленинград да, это город здесь жил и учился мой папа и здесь у меня живет моя тетя папина сестра и у меня огромное количество друзей здесь но так складывались обстоятельства, что я до Питера никак не могла доехать. И совершенно случайно я оказалась в Петербурге, неожиданно. Сейчас я приехала по делам, но я планирую приезжать сюда теперь чаще. Летом я точно планирую здесь быть. Ну, это какие-то профессиональные да, мероприятия или что? Сейчас что? это, да. Я приехала на деловые переговоры, первую часть уже провела. И после нашей встречи у меня будет следующая часть этих деловых переговоров. Я приехала за новыми стратегиями в развитии нашей компании. И я думаю, что все сейчас будет происходить очень быстро и стремительно, и качественно. Ваша компания, насколько я знаю, находится в Одессе. На переговоры вы ездите в Москву, в Санкт-Петербург. То есть о чем еще можно мечтать? Да? Международные, междугородние как это, командировки и место такое, где летом лучше находиться у себя дома, наверное. Немножко не так. Наша компания находится не в Одессе. Наша компания находится по всему миру, потому что наши менеджеры работают… Во многих городах, кто-то в России, кто-то в Украине. Директор наш находится в Киеве, соучредитель мой живет в Москве. И да, именно поэтому мне приходится кататься и устраивать собрания в разных городах мира. Как-то так. В Одессе, да, очень хорошо жить. Особенно летом. Скажите, а как э, вообще создавалась компания? Вы, то есть, классический психолог да, с университетским образованием, ну, работали, насколько я понимаю, тоже там в каких-то да, да. абсолютно таких э, как это конкретных бюрократических, наверное, системах после института? Ну, не совсем бюрократических, я долгое время проработала бизнес-тренером, именно я проводила всякие бизнес-тренинги для компаний, поэтому с бюрократией как таковой я не, не очень сильно сталкивалась. Тем не менее, да, я работала классическим психологом и классическим бизнес-тренером и проводила тренинги очные в большом количестве, но пришло то время, когда Сначала мне, я поняла, что я не хочу больше заниматься именно бизнес-тренингами, и для меня очень важным оказался личностный рост. И я стала помогать людям расти над собой, выяснять точки, в которых они хотят стать лучше, и помогать им в этом развиваться. И так у меня образовалась первый мой классический тренинг, который сейчас превратился в такой очень серьезный, глубокий марафон, называется «Матрица стройности». Это как похудеть при помощи психологии и другого взгляда на себя без диет, без какого-либо ограничения в еде, по времени, по качеству, по количеству еды. Он очень хорошо и давно работает. Я его провожу 9 лет. И вслед за ним появились другие тренинги личностного роста. Один из флагманов сейчас – это марафон, который называется «Автор жизни». Есть тренинги по исполнению желаний, есть марафоны, прокачивающие финансовое сознание. И я готова писать и пишу, уже занимаюсь этим. Тренинги другие, психологические, на другие темы. Они выйдут в 2018 году. То есть вы утверждаете, что вот марафоны по автор жизни, исполнение желаний, финансовые марафоны, то есть там нету никаких кукол вуду, то есть вы не совершаете никакие мистические обряды, это что, все чистая психология? Аж не знаю, как ответить вам на этот вопрос. То, что я не сижу и не колдую, это безусловно так. Я показываю людям способы, при помощи которых они могут изменить реальность вокруг себя. То есть, если мы говорим условно куклы вуду, да, или какие-то ритуалы, при помощи которых человек может изменить реальность вокруг себя, то это его работа, не моя. Я могу показать дорогу, по которой идти. А пойдет человек туда или не пойдет, это уже его собственный выбор. Хочет вырасти над собой, хочет изменить ситуацию вокруг себя. Вперед, есть инструменты. То есть. Ваши тренинги они в таком довольно, как сказать, непривычном, может быть, да, новом формате, в формате онлайн. Да, совершенно верно. Я не, не выдумала этот формат. Это сейчас довольно распространенная вещь. Инфобизнес называется. Но под инфобизнесом уже, как, как очень многие вещи, уже его исковеркали. И бизнес-тренеров бедных там ну, говорят о том, что это плохо. И инфобизнес это плохо. Но это все говорят обыватели, которые не захотели, может быть, изменить свою жизнь. В общем, я, мне сложно обозначить причины, по которым ругают эти вещи. То я хочу сказать, что я это не придумала. Но я почему я пошла в интернет, в онлайн? Это было две причины очень важные. Во-первых, я пять лет назад, уже почти шесть лет назад родила ребенка еще одного. И я была, с одной стороны, сильно привязана к нему и привязана к дому, а с другой стороны, желание вещать и помогать людям никуда не исчезло. И поэтому я начала это делать через интернет. И, Во-вторых, увеличение аудитории. Я очень много проводила индивидуальных консультаций, коучинговых программ. Я проводила очные марафоны, но когда это очная группа, я всегда была ограничена в количестве слушателей. Сейчас я это делаю на большую аудиторию, и когда меня спрашивает Аня, что лучше пройти личный коучинг или массовое такое мероприятие, я вообще сейчас в очень многих вещах стараюсь отходить от персональных консультаций, потому что все равно основа, которую я даю, для всех может быть похожей. И вот ту основу, которую они получают на онлайн-марафонах, она помогает начать делать первые изменения к себе. И следующий этап, все мои слушатели находятся все равно в индивидуальном общении со мной, когда они задают вопросы после каждого занятия, выполняют упражнения, и я в личной беседе всегда делаю корректировку. То есть как бы такое. Есть, это не просто, да, как это вашем монологи, а это постоянное, постоянное да, общение, постоянное да, да. работа в две информация. стороны однозначно. И вот тут вот и происходит коучинг вот именно на этапе выполнения домашних заданий. И поэтому я, ну, эта методика показала себя как бесконечно эффективная, И, наверное, это самый лучший, самый эффективный способ, который, с которыми я соприкасалась. Потому что я тоже постоянно обучаюсь и прохожу разные мероприятия. Просто онлайн-марафоны, они дают то, что приходится самой разбираться в своих каких-то вещах. Обратной связи, как правило, нет или ее мало, или она какая-то некачественная. В очном тренинге, особенно если это тренинг, который я провожу месяц онлайн, но я его обычно провожу очный за два дня, там с утра и до вечера. О какой проработке может идти речь? Тоже качество страдает. Но когда ты работаешь месяц, на каждое упражнение у тебя на выполнение упражнения 3-4 дня, по которому ты отчитываешься и получаешь обратную связь от тренера, ну тут проработка глубочайшая происходит. Ну то есть человек, как сказать, успевает и с собой побороться, и с заданием побороться. И Только -то... не побороться, Роман. Вот про слово «бороться». Я показываю каждому, что бороться в этой жизни с чем-то это бесполезно, потому что в итоге мы боремся с собой. Я показываю, как можно договориться со своими внутренними тараканами, какими-то препятствиями, какими-то вещами, которые мешают развиваться, как из нересурсного состояния выйти в ресурс и ну, вырасти. Анна, скажите, то есть каждый тренинг, да, каждый марафон, который вы начинаете, вы для каждой группы записываете новые обращения. Конечно. Или 9 лет назад записали? Просто рассылайте. Марафоны очень сильно, безусловно, меняются, растут. Приходят новые открытия. С каждым вопросом от каждого участника я вношу что-то в группу. Безусловно, первое время эти марафоны очень качественно менялись, сейчас это происходит, там упражнения видоизменяются реже, часто добавляется новое, то есть если мы там начинали с 8 эфиров, то сейчас там их уже 19, грубо говоря. Вот. Но основа, конечно же, безусловно одна, костяк. Какие-то есть, ну, как сказать, авторитеты, маяки, может быть, для вас лично в сфере психологии, коучинга? Тренерство. Тренерство. Только Ой. сегодня задавали мне этот вопрос. А... Фрейд? Я... Нет. Юнг? Совсем не коуч, но тот человек, который вдохновляет меня, это Илон Маск. И как тренер меня очень вдохновляет Радислав Гандапас. И есть еще один человек у нас в Украине, но с удивлением я обнаружила, буквально позавчера я еще была в Киеве, и с удивлением я обнаружила, что и в Украине его, оказывается, не так много людей знают, хотя это известный миллионер. Его зовут Гарри Карагоцкий, очень интересный человек и тоже вот он не коуч совсем, но он очень ну, тот человек, от которого я черпаю вдохновение в том числе. А вообще вот эта как сфера, ниша тренерства, коучинга, она даже если посмотреть просто интернет, она постоянно развивается. Как и в любой сфере есть какие-то авторитеты, профессионалы, а есть такие выскочки, ну, например, человек записал себе ваш семинар, обозвал его по-другому и начал от своего имени рассказывать. Есть такое, Вы прямо сталкивались сплошь и рядом сталкиваюсь То есть это раз в не, не бизнес-идею я сейчас рассказал. Нет, нет, я с этим сталкиваюсь приблизительно раз в неделю точно. Я к этому отношусь очень философски, потому что что я даю, что не даст никакой другой коуч, никакой другой тренер, я даю очень качественную обратную связь. Можно украсть мой тренинг, можно слово в слово пересказать его, там, перевести в текст и прочитать, но они не будут знать, что с этим делать. Когда им зададут вопрос, они не смогут на него качественно ответить, совершенно точно и не смогут дать проработать человеку. А если это человек-психолог, профессионал такого уровня, как я, он просто не будет этим заниматься. Ну, поэтому… То есть, короче, далеко не уедешь, да, на да, Да, не уедешь. Это, как знаете, я не знаю, угнать там какую-то классную тачку, но без ключей. Ну, только на запчасти, если… Только на запчасти, ну, так и происходит, да. А скажите, ваша вообще личная жизнь, то есть она… Складывалось, как вы родились в семье миллионеров, вышли замуж за миллионера и рассказывайте, как хорошо жить миллионером или все-таки несколько по-другому? Моя жизнь складывалась очень непросто. Я родилась в обычной советской семье, и я прошла через очень такие серьезные испытания жизненные. Можно Мне не очень приятно об этом говорить, я была на самом дне... Практически. То есть, я вела в какое-то время прямо очень бедное существование. У меня была дочка маленькая. В вот в тот период я ушла от мужа, и мне не на что было жить буквально. То есть, я помню очень такой период, когда я стояла в магазине с последними двумя рублями, а до зарплаты там, дней 15. И я стою и думаю, что мне делать. Вот купить хлеб в дом или дать ребенку в школу эти два рубля, чтобы она себе купила там какой-то обед. И это было переломным моментом. Я помню, как я вышла из этого магазина и сказала себе, что нет, надо с этим что-то делать. И ну, это было точка роста, роста определенной. Вот. Ну, То это всё... помогло мне вырасти над собой. То есть все, что вы рассказываете. и показываете доказывайте людям вы это в общем-то через себя это пропустили. вообще про меня каждый тренинг который я написала это про меня для меня ради меня а потом уже то есть я сначала вырастаю сама и потом я это уже проверив на себе потом на своих близких выношу людям и даже мой первый тренинг «Матрица стройности», ну, первый онлайн, скажем так. Он посвящен, да, начинался с меня. Я была толстая, не побоюсь этого слова. Я похудела на 22 килограмма. В такой период, когда женщина уже становится взрослой и ей не помогают, перестают помогать какие-либо диеты, вот это то, что со мной происходило. Мне перестали помогать все привычные способы похудения. Мне тогда было 37 лет, вот. И я очень крепко задумалась над тем, что надо с этим что-то делать. Начала подходить с психологической точки зрения, потому что я поняла, что все, что физиологично, оно уже не срабатывает. Пора уже с головой разбираться. И все. И у меня получилось и родился этот тренинг. И вот 9 лет я его уже веду, и здорово. Вы в своих социальных сетях иногда говорите такую фразу, что вы психолог, как бы на работе. А дома вы не психолог. Как это? Или все-таки профессиональные какие-то деформации есть? Слышь, там? Проф деформация, безусловно, есть, но если вы сейчас хотите спросить меня, гипнотизирую ли я мужа, то я его не гипнотизирую. Он бывает. Как эта штучка, да? Ты там вот это его. Нет, нет, нет. Бывает, что он говорил он считает, что он лучше психолог, чем я, хотя он не психолог, он механик. вот Но. Да, я, я дома, махровая домохозяйка. А вы, ну, я так понимаю, что в связи с тем, что ваша деятельность, она, так скажем, в интернете основная, да, то есть вы можете позволить себе работать из любого места. Да, это, да, это, это свобода, это счастье. И мои сотрудники именно поэтому находятся тоже в разных городах. У каждого есть возможность работать... В удобное время, в удобном месте, и это очень здорово. В последнее время все реже, но там несколько лет назад очень много было такого мнения, что интернет это там типа некая помойка. Но все больше и больше, как сказать, происходит некое самоочищение интернета, и люди уже понимают, зачем они туда идут. Да? То есть как и бизнесмены, так и пользователи. То есть вы вообще сами тоже как к интернету, к социальным сетям? То есть нужно, не нужно, ну, важно, Ну, я не очень важно. хорошо к этому отношусь. Это моя работа в соцсети. То есть, То вы есть я не сижу на во, Фейсбуке, я там работаю. Я не сижу в Инстаграм, я там работаю. Я не во всех соцсетях еще представлена. Я и не стремлюсь быть представленной во всех соцсетях, но в тех, в каких я представлена, там… Да, моя работа. Фейсбук и Instagram немножко приоткрывают еще и личные стороны. Но, ну, как-то так. То есть вы постоянно же общаетесь со своими подписчиками, да? Конечно. То есть там нету какой-то такой, как сказать… Анны Калантерной бренда, который спрятан где-то, то есть это нет, живой нет, человек. Я, я живая, я очень открытая, я бывает, что встречаюсь со своими подписчиками, бывает так, что меня остановят где-то на улице и говорят, а я на вас подписана, вы классная. Наверное, у любого человека, особенно успешного, есть так называемые хейтеры, как вы к ним относитесь, есть у вас, нету, любите вы их Ох, или тоже вы их ненавидите? Конечно, есть, да ну, чего их ненавидеть. Несчастные люди реализуют себя за счет того, что они кого-то там попытаются задеть. Есть, Бывают полезные хейтеры, которые помогают увидеть какие-то вещи, над которыми нужно работать и дорабатывать. А, и то исправлять. есть это как критики такие, да, получаются? Их мало, Полезных мало? Да, но показывают там... Точки, на которые uh -huh. стоит обратить внимание. Мне недавно сказали, там, что я произношу какое-то слово там, неправильно, да, там не с тем удрением. Окей, okay, спасибо. Вот. Когда просто человек без аргументов каких-то говорит: да, ну это все просто глупость, это просто фигня, так не бывает, разворачивается, уходит. Ну, это ж не разговор. Я за конструктивный диалог. Uh -huh. В связи с тем, что у вас нет привязанного рабочего места, отдыхаете вы? Или как сказать, отдых вот. работа у вас. Вот, я не напрягаюсь. <laughs> То есть нету такого, что надо куда-то убежать, все выключить там, и отключиться от всего мира. Ну, наверное, такое бывает. Я просто не могу прямо так обозначить, что это очень четко. Ну там, как это? Отпуск 15 дней там. Нет. Я в любой момент проснулась, понимая, что я не хочу работать, окей, я не хочу работать, особенно, если это лето, особенно, если я в Одессе. Пошла, значит, завалилась себе на море, часа через два отдохнула, поняла, что я готова поработать, взяла телефон. Мой единственный рабочий инструмент – это телефон. Ноутбук помогает, но уже, к счастью, современная действительность подошла к тому, что мне и ноутбук не всегда нужен. Если у меня есть телефон, есть интернет, все, мне больше ничего не нужно. И, соответственно, в любую поездку захотела, поехала, захотела, расслабиться, захотела, поработала, ну, как-то… То есть какого-то такого, как сказать, тоже традиционного, там, не знаю, сколько-то лет назад, что вот такой жесткий тайминг, планирование, там, нельзя себе ничего позволять, то есть ты как робот должен нет, двигаться нет, к Нет, нет, этого цели. нет, и я считаю, что это в одной из лучших, вот… В моей работе. То, что я работаю, тогда когда хочу, когда не хочу, не работаю. Вот это класс. И а, ваши, а ваши сотрудники? Вот, мои сотрудники работают, да. Или они тоже, где-то, -то, сотрудники... мы сегодня не хотим работать. Могут они так Нет. Вам сказать? Нет, ну мои сотрудники на то, они и сотрудники, им приходится работать, да. А если они… Ну вот... у них есть выходные, если не, что. Нет, ну это понятно. Если они прослушают все ваши марафоны, скажут, господи, мы теперь все знаем, мы теперь не будем на работу ходить. Ну, не Бывает вопрос, такое? возьмем других. <свят> Выращу новых. Я за то, чтобы люди росли, если в моей компании вырастут менеджеры до такой степени, что они захотят открыть свой бизнес и уйти, да пожалуйста, ну, всегда будет кому работать. То есть это, как сказать, не конкуренты, а просто они расширят некое да, там, поле? Ну, конечно. Я, я только за, даже если они будут заниматься тем же самым или если они захотят уйти куда-то в другую сферу. Ну, это выбор каждого человека, я очень философски отношусь к этим вещам, и, пожалуйста, а, буду только рада. – Скажите, а кто основная аудитория ваших тренингов? Точнее, даже вот как-то географию какую-то вы рисовали, то есть это… – География – это русскоязычные люди, то есть это по всему миру. У меня, ну, основная масса у меня – Россия какая-то доля из Украины, Белоруссия, Казахстан. И ну, есть очень много из Европы людей, из Америки, из Австралии, то есть везде, где есть русскоязычные, они приходят на мои марафоны. Но если говорить о том, кто это, мужчина или женщины, то это женщины в основном, но и мужчины тоже те, которые хотят и готовы работать над собой, то для них тоже есть очень много программ, в которых они могут участвовать. Ну, то есть как бы они все равно больше как-то вы как э, женщина для женщин, да? А если у вас в команде, в банде какой-то план, что для мужчин тренинги запускать? Какие-то ну, какие пожёстче побороться? тренинги для мужчин у нас в планах существуют, но я думаю, что их буду проводить не я. Я думаю, что их будет проводить, если у нас будут эти тренинги, или когда у нас будут эти тренинги, то их будет проводить мужчина-тренер, однозначно. То есть есть такое некое, да, что вот мы там суровые мужики, что чему вы нас там можете научить или как, или не сталкивались? Ах. Да нет, каждый человек может взять от каждого может быть, знаете, тут степень доверия. Мне кажется, что мужчина больше будет доверять мужчине в плане личностного роста. Возможно, это мое ограничивающее убеждение. Скажем так, я на эту тему почти не думала о том, чтобы организовывать тренинги сугубо для мужчин, потому что мои тренинги унисекс mm -hmm. и от, и матрица стройности унисекс, и другие тренинги личностного роста, они тоже подходят и для мужчин, и для женщин. Но женщине, э, охот... женщины охотнее приходят на мои марафоны. Ну вот, как-то так. Ну, это означает только, что есть еще куда, да? Двигаться? Есть куда расти, конечно, есть куда расти. А какие-то новые тренинги, они постоянно у вас в голове планируются? Да. Или как они планируются в основном по запросам, ну, во-первых, mm -hmm. по собственному ощущению. Если я в какой-то точке начинаю расти, это в итоге превращается в какой-то тренинг. Ну и очень часто это по запросу от группы. Например, я провела, написала финансовый марафон. Он проработал у нас год. Очень качественно, классно. И за этот год, я думаю, я бы добавила еще сюда это, я бы добавила еще это, я бы добавила еще это. И вот то, что я все добавила, бы. Оно превращается во вторую часть финансового марафона. Я сейчас провожу пилотный марафон финансовый, после которого будет понятно, в каком виде выйдет вторая часть финансового марафона. Это интересно, это когда совершенствуешь один тренинг и получается, ну как продолжение. А вот эти добавления, то есть вы, как сказать, там, ну, вы просто как они у вас в голове рождаются или какие-то классические откуда-то техники приходят, то есть? Это приходит скорее по вопросам, когда. То есть э... что делать вот для этого, да? И вы ищете, грубо говоря, решение. Да, да, да. И потом когда... понимаете, что его нужно добавить туда. Когда человек, который прошел первую часть марафона, обращается ко мне за вопросом и говорит, Аня, вот я. Я до оказался... сих пор не миллиардер. Ну, что не... делать? Не так. Очень сильно изменяется сознание, и человек начинает относиться по-другому ко многим вещам, например, в деньгах. И приходит ко мне и говорит «Ань, у меня здесь изменилось, но я все равно не понимаю, что дальше с этим делать или куда идти». И я понимаю, что тем людям, которые были уже прошли первую часть, им нужно давать следующий уровень. И я говорю «Окей, сделай вот такое упражнение». Показываю, проходит. «Вау, классно! Классный эффект». И так набирается 10 человек с разных сторон, которые приходят с 10 разными вопросами, Каждому даю следующий уровень. Потому что если все это дать на первой ступени, ну люди не поймут. Ну, перегруз, наверное, тоже. Перегруз. Да, эти вещи нужно прожить. Это все нужно испытать. И если мы там в первой части делаем лайт-версию, то во второй, во второй части это уже ПРО, да. И совершенно другая реакция, совершенно другое восприятие. Те, кто находится на первой ступени, я эти упражнения, ну, просто не могу дать. Они не под, ну, неподготовленная не подготовленная почва. А проводить первую часть на протяжении там трех месяцев тоже смысла в этом нет. Вот поэтому так. Вы сами постоянно обучаетесь, то есть, Конечно. Э, не то, что вот я закончил институт и А там ну что вы? Пожил, знаю. Сейчас я вас всему научу. Очень много вещей, которые. В новые психологии, и в психологии в тренингах и, ну, в общем, Но это потребность, учусь. опять же, личная или вы, как сказать, это установка для бизнеса, что бизнес лично, должен расти? Это личная, свое, да? личная в первую очередь потребность. И мне очень нравится учиться и развиваться. У меня есть особенность, которую я не скрываю и которой я пользуюсь. Я очень легко воспринимаю любую по сложности информацию. Я ее очень четко понимаю, и я потом эту информацию сложную могу донести для людей, которые далеки, например, от психологии или далеки от бизнеса какого-то. И если мне расскажут какую-то теоретическую часть, я пойму это, сама потом проработаю, но когда я передаю другим, я это передаю еще через упражнения, практические упражнения, которые помогут убедиться в эффективности этого приема. И закрепить и превратить это в навык. Вот поэтому я учусь, поэтому я люблю даже, может быть, где-то сложные вещи, которые там обычный человек там, скажет, а ну, зачем мне это нужно, Вообще непонятно зачем это делать и зачем учить. А я оттуда беру и потом выдаю так, что это становится простым, легким, доступным, веселым и эффективным. Я очень надеюсь, что нашу передачу молодежь смотрит, и поэтому периодически у гостей спрашиваю, что Анна Калантерная сегодняшняя сказала бы Анне Калантерной 16-летней. 16 то есть 16 что -то как, какой лайфхак она бы ей дала? А, вот я бы сказала, не жмись на обучение. Я, ну, я уже говорила, что был период, когда я себе там, кусок хлеба не могла позволить, не то чтобы обучение. Но сейчас я бы сказал, вот все те кредиты, которые ты брала на квартиры и машины, вот потрать, пожалуйста, на образование. Вот это правда. То есть э, не, не, нету, да, вот этого, как сказать, там не жалеть об этом. То есть это в любом случае, когда-то там может быть не завтра, не то, что ты получишь какой-то волшебный там, я не знаю, билет, абонемент в лучшую жизнь, но ну оно да. где-то выстрелит. Очень, вы, очень важно еще то, что образование, не просто образование, там не пойти на MBA да, и закончить, а на то образование, при помощи которого ты растешь как личность. Я счастлива. А как, как это понять? 16-летнему вот человеку. 16 человеку. Когда мне было 16 лет, я точно знала, что я хочу быть психологом. У меня первое образование медицинское, но так получилось, что вовремя в Одессе открыли университет, факультет психологии. И я попала, я была вот первым студентом, первый выпуск mm -hmm. университета факультета психологии. Это был мой. У меня дочка уже закончила университет, факультет психологии, работает потом психологом, потомственным, потом э. да, и. И декан, которая преподавала у меня и выпускала еще мою дочь, сказала внуков я уже вряд ли буду учить, но тем не менее. И вот очень меня когда спрашивают, помогает ли вам ваше образование? И вообще, вот сейчас очень мало людей, которые используют свое образование и при помощи него зарабатывают деньги. Вот я прямо искренне желаю. Делайте то, что хотите, не то, что сказали мама с папой, а выберите дело жизни, которое вам будет нравиться, и учитесь, и становитесь профессионалами в, в том вопросе. Но вот это дело жизни, есть какой-то временной период, за который его надо выбрать? Или... Я думаю, что это можно в любой момент жизни изменить свою э, сферу деятельности. Я недавно ехала в Киев и разговаривала с, с, со своим попутчиком, он тоже такой возраста уже э, после сорока, и он говорит, что он у него образование стоматолога, и он э, долгое время работал по специальности и хорошо зарабатывал. Он говорит, но все время, все время, говорит, мне было что-то не то и не так. Он говорит, и в какой-то момент я понял, что я вот открыл про себя просто, что я барыга. И он все бросил, и он стал торговым представителем. И добился, и он говорит, я испытываю кайф от того, что я кому-то прихожу и что-то продаю, и торгуюсь, и вот заключаете договора, он говорит, я прямо вот живу этим. И он за очень короткое время стал крутейшим торговым представителем, и зарабатывает, он говорит, ну, То очень это хорошо. Больше, чем стоматолог. Больше, чем стоматолог. Так что так. То есть нету, как вот некоторые, скажем так, религии убеждают, что есть какая-то предопределенность, что там на роду написано, еще что-то сделано, судьбу не обманешь, там, и тысячи разных вариантов, почему не надо что-то делать. Или ты уже старый, тебе 25, куда ты попрешь, там, и так далее, То есть... Предопределенность, безусловно, есть. Я бы сказала, это таланты, возможно, какие-то у людей, но всегда есть выбор, те же религии тоже это утверждают и всегда есть куда расти. Вот если вы сами найдете точку роста, в которой вы можете продвинуться вперед, это будет только плюс карму и в следующей жизни вы будете круче. Собрали в кучу разные религии. То есть в любой момент жизни, в любой момент времени можно сказать, так, спасибо, я пошел в другую сторону. Мне недавно один очень умный и Хороший человек озвучил такой термин, как, что люди спят в основном. Ну, то есть, я как-то из его уст это услышала впервые. Мне очень это нравится это определение. И думаю, что действительно так. Вот те люди, которые считают, что на все воля Божья карма, судьбу не изменишь, живу не как живу. Да, это люди, которые спят. А те, которые хотят проснуться, вот они сначала задают себе вопрос, начинают себе расталкивать, и только после этого выходит на качественно новый уровень проживания жизни. Не находиться вот в этом самонобулическом состоянии всю жизнь как родился, так и умер. И кое-как а вот это уже Вот это моноболическое состояние оно э, как это, отсутствие желаний. Можно его охарактеризовать? То есть, у человека, точнее, у него как там 3-4 желания, а должно быть сколько желаний? Много или мало? Много-мало тоже такого, я бы не сказала. Я думаю, что если у человека есть одно желание жить и радоваться жизни, то это уже хорошо. Вот. А да, бывает такое, когда у человека вообще отсутствует желание. Ну, а или мечты, такие мечты? Это. Куда приводят мечты? ну Мечты – это тоже без, без мечты Должны жить. они быть или ну, цели должны быть? Роман, как что их, значит «должна быть мечта»? Я вообще против слова «должен». – Хорошо бы, чтобы мечта была! – Да, хорошо бы, чтобы мечта Неплохо была. – Неплохо было бы, да? – Но когда у человека есть мечта, это, безусловно, помогает ему вырасти, проснуться. Человек хочет тогда проснуться, когда у него появляется мечта. Или, или мечта является, в общем-то, той отправной точкой, когда человек вот, хочет проснуться. А что значит должна быть мечта? Если человек спит, если он не собирается. Надо проснуться. тряхануть ему сказать: так, это ну, мечтай. Ну что значит я всех в миг сделаю счастливыми? Нет, Нет, я категорически против этого. Вот это вот причинение добра без запроса, да без запроса я не помогаю никому. Пока человек не придет и не скажет Таня, помоги мне открыть глаза. Я, конечно, тормошить никого не буду. Так, а это вы никогда не тормошили или пришли к этому? <клес> Нет, никогда не тормошила, Бог миловал, мил, как Мне говорится. кажется, когда а, как сказать, ты что-то узнаешь новое, вот мне хочется <связать> сразу бежать всем рассказывать. Ну, я понимаю, что это никому не надо, но я потом это понимаю. <связать> На старте мне это <связать> не очевидно. Я могу поделиться в советской беседе какими-то вещами, которые могут быть мне интересны. Типа, а вы знаете, вот мне интересно вот то-то, но ни в коем случае не буду навязывать свою точку зрения. А вот по поводу того, что я вижу, что человек сидит глубоко несчастный и что можно ему помочь такими-то приемами, если он не спрашивает, то значит, ему хорошо в том состоянии, в котором он сейчас находится. И, возможно, это переживание жертвы. Ему просто качественно необходимо. Опять же, почему? Он есть, сейчас, конечно, он сейчас получает урок. Uh -huh. И если он этот урок выучит, он вырастет и добьется ну, многих вещей. А если он не, вы, не выучит этот урок, то... то потом еще ниже может да, да конечно макнуться. Это знаете, как, когда человек находится в бедности, если он получает, выигрывает в лотерею там, миллион. По статистике те люди, которые были бедными и имели психологию бедного человека, после выигрыша, крупного выигрыша в лотерею, джекпота, через год возвращаются к тому же материальному состоянию, в котором они были. Поэтому это, вот эта вот помощь извне, она не значит абсолютно ничего, роста нет. А рост, соответственно, все через вот. Рост а... через uh, перелом. Да, через ну, к сожалению. Труд. Через Это перелом. как рождение. Когда ребенок uh -hmm. рождается, он испытывает муки. Проходит через пути, ему нужно преодолеть препятствия, он, у него все происходит по-другому. По Раньше он питался от матери через кровь. и Дыхание у него было тоже там на клеточном уровне. А сейчас ему нужно делать самому что-то, пройти через испытания, через сжатие, через отражение, рост. Вот рост у нас во всем происходит через это. То есть, если человек попал в какую-то ситуацию, которая ему кажется там, сложной. Радуйтесь! Особенно, если все живы. Если пошатнулось здоровье, тоже это можно выровнять при помощи обращения к тому, чего же я хочу на самом деле. Выяснив эти вещи, проработав, можно выйти из огромного количества ситуаций. Надо только научиться заглядывать себе вовнутрь вот, с правдой. – Но это трудно. – Это очень трудно. – и. вы этому учите? – Безусловно, но опять-таки эти вещи прорабатываются с коучем или в личной психотерапии. Я сейчас этого ну, почти не делаю. Вот, но Найти психотерапевта или человека, который поможет довольно легко. Сейчас их много и очень хорошего уровня, качества. Ну и получается такая некая территориальная доступность, да? не, не как раньше, там откуда-то из Омска ехали в Москву, чтобы Да, Да, сейчас это вообще очень просто и очень многие и психотерапевты в том числе занимаются поуч-сессиями онлайн. Это вообще сейчас никого не удивишь этим. 21 век. Да. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я желаю вам, чтобы у вас все ваши планы мечты и цели реализовывались, достигались, осуществлялись. Надеюсь, что вы приедете в Санкт-Петербург, смотреть еще и на белые ночи. Обязательно, обязательно, обязательно это. Вот. У нас в гостях была Анна Колантерная. Вы смотрели программу "Мужская культура".